И давайте подышим глубоко. Глубокий вдох через рот именно надо дышать. И выдох внутрь себя, внутрь души, внутрь сердечной чакры. Глубокий вдох и выдох внутрь себя. Итак, давайте сделаем 3-5 вдохов. Почувствуйте, как у вас в теле появляется легкость. А теперь увидите себя под водопадом. Увидите, как водопад вас омывает, ваше тело омывает, и ваша боль, ваши мысли. Они уходят глубоко в реку и уходят, уплывают вдаль. Вы видите, как они вдалеке исчезают. Увидите, как голова ваша начинает быть прозрачной. Вверху вода наполняет, внизу боль, мысли и разочарование, обиды. Все уходит через подошву ног, через голову уходит водопад. Омывает шею, омывает руки, омывает грудь. Видите, почувствуйте, как вы становитесь прозрачной. Омывает живот бедра омывает ноги и вы становитесь чистая и помните, чем больше дыхания, когда у вас негативные мысли начинайте дышать 3-5 минут вы начинаете уходить в свое тело и мысли исчезают у вас только благодаря этому дыханию. А теперь увидите себя на поляне, где светит солнышко, поет птички. И вы эм, почувствуете тепло солнышко, почувствуйте, как оно вас согревает. И увидите, как сверху спускается божественный свет. Божественный свет, он исцеляет вас. Чем больше вы будете находиться, пропуская через себя этот божественный свет, тем больше вы будете исцеляться. Вы видите, как он заполняет вашу голову, шею, руки, грудь. Вы сияете, вы светите с этим божественным светом. Живот, ноги. И уходит глубоко в самый центр земли. А из центра земли, из ядра земли, поднимается энергия кундалини. Это земная энергия, материальная. И в ваши руки. И руки, ноги. Бедра заполняет. Это такая, знаете, она желтого цвета. И это более энергия она как тягучая, она как мед, она плотная, она заполняет вас, заполняет живот, заполняет грудь, руки, шею, голову и выходит высоко вверх. А теперь увидите, как из вашего в вашем сердце появляется солнышко. И оно начинает внутри светить. Вспомните ту ситуацию, вспомните тот момент, который у вас появляется разжигает вас любовь это пускай будет рождение ребенка когда вы родили или еще какая-то другая ситуация и вы наполняетесь любовью любовью и боже... солнечным светом и распространите по всему телу почувствуйте как вы полностью сияете и расширьте на... там где вы находитесь дом, здание, расширяйте Расширяйте на весь город, на всю страну расширяйте, на всю землю, дальше, дальше, проходите все планеты, и вы видите вдалеке божественный свет, вы заходите солнышком и этим любовью в этот божественный свет. Это вы распространили свою любовь по всей земле и тем не менее вошли внутрь себя, своему высшему Я. И если вам сейчас надо убрать негативные мысли